Пон Здравствуйте, друзья! Иногда бывает достаточно одной незначительной детали, чтобы блюдо кардинально поменяло свой вкус. И, казалось бы, старый и избитый рецепт заиграет по-другому, по-новому. Так случилось с этим свекольным салатом. Я просто добавила один ингредиент, и теперь этот салат не сходит с моего стола. Отварные картошка и свекла режутся некрупными кубиками. Яичный желток сильно измельчать не следует. Все ингредиенты укладываются слоями в определенном порядке и смазываются майонезом. Майонезом я стараюсь салат не перегружать. Он больше служит цементом между слоями. Первой идет картошка. На нее свекла. Затем яичный желток. Следом чернослив. Подходит очередь того самого ингредиента, который изменил весь салат. Я не люблю яичный белок, поэтому решила заменить его брынзой или сыром фета в моем случае. Сладковатый чернослив с умеренно соленой брынзой – это невероятный взрыв вкуса. А еще по рецепту этот салат посыпается измельченным грецким орехом. Я его заменила на фисташки, и это тоже дало потрясающий результат. Попробуйте приготовить такой вариант старого рецепта салата. Обещаю, новым вкусом вы останетесь более чем довольны. А я вам говорю, бон аппетит и абьянтул.